Снова ось такая женудная, Как и те, что знавали когда-то, беспробудная, неуютная, И грустить с ней вдвоем, чревато, Вновь рассветы неспешные, сонные, по плечам обожженные. Как лезвие Вновь закат Спешить часто склонны Вызывают увлечения Нетрезвые Тишина И щемящие образы Разревется Да видно уставшая Снова дождь по стеклу Черти борозды но осень привычно нам так.